нашу продукцию и произвести ее калькуляцию или спецификацию этой продукции, которую будем выпускать. Заходим в справочники номенклатура создадим новую группу с названием продукция вид номенклатуры продукция записать, закрыть Новая группа у нас появилась. Два раза левой кнопкой мыши открываем группу. И здесь создаем новый вид продукции, новый элемент. Это, первый – это будет поддон. Создать. Артикул не нужен. Входит в группу «Продукция», вид номенклатуры продукции, единица измерения «Штука», «НДС», номенклатурная группа «Продукция». Далее «Записать» и после того, как мы нажали на кнопочку «Записать», нажимаем по кнопочке «Еще» и делаем спецификацию нашего поддона. И здесь мы нажимаем «Создать» по кнопочке «Новый элемент списка». поддон количество одна штука и подбор значит он у нас будет состоять из доска 25 на 100 на 3000 в кубических метрах измерение идет 0,03 кубических метра следующая позиция брус 100 на 100 0,007 кубических метра Дальше гвоздь 5 на 150 – 32 штуки. И гвоздь 3 на 70 – 16 штук. Окей. Перенести в документ. Все проверяем. Все правильно. Записать, закрыть. Закрываем. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Справочники номенклатура. Продукция поддон. Открываем поддон. Спецификация.